Ну ч ⁇ продолжаем расширяться. О. -о. По конкретному. А ч ⁇ это у нас все потухло смотри. сразу? Фига Эх. себе тут набралось. Так, короче, нам а -а -а -а. нужно, чтобы эту сетку не сожрало все, а у нас она теперь по всему периметру. О да. Но, нам нужно построиться. Ох, ⁇ Козлиная акула. Короче, смотри. Если Я построить здесь, ты Нет, в ту смотри, сторону пойдешь. Сетку... А я пойду в эту. Подожди, если сетку строить здесь, вот рядом, то ничего не получится, она не строится. Mm -hmm. Поэтому приходится строить вот так. Вот Во так. Теперь я должен попить. Ты можешь там дальше построить? Она, она уже кусает. У кого попью? А она кусает. А, Крень. Ну Оп. Этого уже до хрена. Так, общем, я, я пошел в сторону. Топорик. Я сделаю топорик. И вот сейчас самое важное будет. Вот так вот ломаем. Проваливаемся. Обязательно, чтобы акула укусил. <свист> Иначе никак. И ставим обратно сетку. И все, вопрос решен. Теперь можно строить вокруг сетки. Ну просто пластик, замечательно. Пластик. Я тут решил сетки опустошать и из этого все строить. То есть. <свист> <свист> Прям О, инженер Рамас. второй левел. Второй? Да. этого маловато из двух. Mm -hmm. Так, ну в общем у нас короче есть теперь и новый топорик офигенный. Есть, да? Значит да, надо у делать. У меня уже есть, да. Так, мне нужна хлама. И у меня а он тоже. А еще у нас получается есть новый крюк для мусора, более О -о -о. прокачанный uh -huh. Ну, Прикольно. Тут много всего интересного еще есть, но все по порядку. И для начала, чтобы нам уже не бегать и не пить постоянно всякую фигню, по типу воды, например, угу. то нам нужно Фигня. сделать, нам нужно сделать бутылочку, и я нашел замечательный фильтр, Во. большущий фильтр. Так, вот он у меня. Так. Куда же фильтр поставить? А я вот сюда, пожалуй, к стеночке его поставлю. Причем поближе к выходу. Потому что вода всегда нужна. Хм. О. Так, и теперь надо эту штуку наполнить водой. Я думаю, нам нужно на удачу кра красивых таких штучек поставить. Смотри. Ну, поставь. Смотри, что я успел наловить, пока ну, ты был да. отвлечен. Давай. Это счастливая кошка, чтобы никто не остался без водички, да? И не только без водички. Окей. Так, я надеюсь, тут. Причем у меня их четыре. И тут конденсат то будет. Опа. А ну все. Ёлки-палки, ты чё их тут понастроил-то, ты мне скажи? По красоте же. Так. А, это кошмар какой-то. Помимо так. этого мы сделаем крючок. Угу. Делай. Ну, крючок я уже сделал. Угу. Он, кстати, очень неплохой. Кидается он, получается, намного дальше. У -у -у. Ну и в принципе работать должен более слаженно. Вика у нас тут ограничения ставит. <связать> ну зачем? А, вот а как на остров то? Я и говорю, я в этом угол это не заставляла. А только один угол не заставляла, да? Очилось. <связать> Нет, я хотела <связать> три. Ладно, заставляй, короче, все. Через них прыгать можно легко. Вот вопрос только в другом. Как мы будем... А мы всплывать-то сможем? Ага! А -а -а. Есть проблема. Блин. Меня сейчас отгрызет от акула. с нового опреснителя я решил я сейчас по-другому по их поставлю. Да, их, мне кажется, нужно будет сделать ну, ближе. Я, я, да, я сейчас переделаю. Там. Огонь. Новый опреснитель да. это просто огонь. Да. поэтому мы топорик делаем топорик бутылку делать топорик делать пока жидкости попью да что такое ты сделал бутылку я видел ты знаешь да. как ее наполнить водичкой а -а -а, подходишь и водичкой наполняешь но там водички нету да в смысле водички нету да все она уже наполнена Тут нужен еще один опреснитель. Понятно. Давай я его сделаю. То есть, по сути, нам... Да, больше я же его с... уже сделал. Ну, дело еще один. Стакашки или? не надо. Да, нам стаканы вообще больше не нужны. Причем наливается целая бутылка. Бутылка имеет под собой три. аж 3 глоточка. Это конечно, капец. Гребаная акула, ну а? Ну, и... вот серьезно. Отгрызли нужно же, мы? конечно же, копье. Да, нужно копье срочно <с Twitter> делать. Металлическое. а, -а, -а! Воды нету. Пить. Вон воды целая куча. Где? Вон вода. О -о -о. Большие приснители. Ты посмотри, сколько их там. Опейся. У меня есть старый топор, я думаю, его сбросить куда-нибудь в ящик. Потом он ну, когда-нибудь на... пригодится. память оставить. Не, ну почему? Теперь покушать. Главное, что есть, Вики. Покушала, покушала. Сделали мы все это новое? Ты, кстати, удочку делал, нет? Нет, еще Давай по удочке сделаем. Хрена, смотри, у нас волны. Как разошлись. Тут нужно отметить, что на все новые инструменты нужны болты и железные слитки. И куча хлама они у нас добываются из чего ты помнишь болты uh, делаются из слитки. железных слитков а железные слитки мы делаем в плавильни из железной руды офисер выйди пожалуйста я вижу тут какая-то жесть происходит у нас буря что ли первая начинается какая-то дичь происходит нас серьезно качает. Тут буря начинается просто. Тут Вика, тебя начинается. ничего не смущает? Шатает Вот нас. подойди, посмотри, ничего не смущает. Нас очень шатает. елки палки Слушай, сделали опреснительно свою голову, что нас так шатает-то? Слушай, я, пожалуй, пару соберу нафиг. Ну да. А то плыть сейчас в такую погоду это себе дороже просто. Блин, ну да. конечно капец. Давай да, продолжим. Что нужно еще делать, да. Я хотел как раз продолжить. А, у, у нас есть еще вроде. новый гриль. гриль. Угу. Мы, конечно, можем акулу пожарить. А, и не э. только акулу, и не один кусок. Да. Давай гриль куда-нибудь рядом с опреснителями поставим. Ребят, угу. да, можете разошлось. как я делаю ограждение. Так, стоп. Перелётчик мы ставим вот сюда. Офигеть, смотри. О, один хорошо, а два лучше. Я хочу проверить. Я пошёл за той рыбой. За супер-пуперской? Давай. Ага. А где О, она у нас? Она у я нас... Вижу, а, я вижу, я вижу, я вижу. Блин, да, волны, Ой, только теперь мы тут просто не пролезем. Да, да мы можем теперь сырую зубатку положить. Положить досок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, я еще один улучшенный гриль сделал. Ай-ай, я хочу пройти. Но а не вот могу. Не Кстати, лучше. между ними лучше не ходить. Там реально не пройти. <гум> так, и зубатку я тоже попал. Что? Я думаю, мы вот тут просто сделаем, получается, своеобразную кухню. Так, может Ничего себе, сколько <гум> досточек можно класть. Да, ну, да, что, да, ребят, да, да. Как вам? Нам офигеть как. Я вообще удивлен, что ты еще тут еще что-то строишь такую погоду. Бесеная. Капитан-строитель. О, вот так еще. Все, отлично. А, слушай, мы можем... Хотя, не, ладно, прохода лучше не загорать. Ну да, я поэтому ничего не делаю. Была бы калитка, калитки бы поставили. Так, пора перекусить. Акулы у меня еще целая куча. Надо остров поймать и просто к нему пришвартоваться и переждать эту непогоду. Хотя вроде солнце... Да, но как капец какой-то просто... Я попробую наполнить бутылочку водичкой. О, ничего Кстати, себе. Два, я тебе посоветую, ФСР, три, сделать две бутылочки. Четыре. Пять. Знаешь, Почему две бутылочки? Потому что мы можем Потому попасть что одна на остров... для воды, а вторая для пресной. Mm. Угу. Выпил, наполнил, выпил, наполнил. Но мне не хватит, поэтому я возьму еще сокляны. Сокляны, да. Он так, очень нам сейчас еще нужен. Б... Его еще больше нужно даже. Вот так. Чё там акула опять трясет? Два, три, четыре. Вика, да. ничего сзади тебя не смущало? Ой, я не слышала сейчас. У за деревянные ворота можно сделать. Так, я, пожалуй, бутылку. Дайте мне кто-нибудь, пожалуйста, гвоздики. Гвоздики находятся на втором этаже. Иди, вот, забирай их. Да, да, да, давай, давай. А то на одной рыбе долго... Так, все? Да, я залился все. Гвозди, гвозди, так, где же театр. Готовая зубатка, ты посмотри. Да, три готовых зубатки. Слушай, а сколько она голода снимает? ну давай посмотрим. Так, я поднял готовую зубатку и посмотрим, что она там. Ух ты, какая А, ее можно несколько раз есть. Нифига себе. Неплохо ее можно съесть три раза и она за каждый раз пополняет чуть ли так, не сто... одну Стас... четвертую угу. не неплохо надо. да и у нас вот. этих зубаток целая куча поэтому пожалуй сразу будем поднимать и ставить но почему здесь не ставится так как не надо а готовые пойдем сложим в ящик для еды да какого хрена поставилась хм. у меня еще акула осталась вот тут даже поставилась о кстати вроде успокоилась все да да уже все М -м -м. спокойно ты еще накидала воротики да но зато как круто смотрится капец согласен да, это прикольно блин да, у меня не ставится вот в двух местах поставилась нормально, тут вообще не ставится как надо. Да, кстати, она не хочет сюда ставиться нормально. Блин. Э -э о, на. О, спасибо большое. Ты можешь там тоже сделать еще да, с одного да, угла, да, потому да, что да, у меня да, никак да, не да, ставится. Только я боюсь, у меня гвоздей не хватит. Хотя у меня есть хлам, поэтому я могу сделать гвозди. Я, я тебе могу пока. дать. Иди сюда. Да ладно, я все уже вот, сделал. 4 Откину рыбку. <с -с -с -с -с -с -с -с так, получается, у нас теперь есть и вот это все. Так, раз у нас так все красиво, все замечательно и все уах, как суперски, предлагаю сделать, блин, так мне надо на второй, сделать пожалуйста. нужно якорь мне, как я и хотел, как мы его якорь... обещали. Ну попробуй сделать якорь, я боюсь даже представить, что Не, там белая стемечка. Сейчас будет еще круче. Так, я сделаю. Якорь готов. Какая так, ты. Так, теперь нужно его. Ага, у нас тут забор. Понимаете, да, что нужно сделать? Какой забор? Подожди, что ты там? Получишь? Якорь Сколько и якорь забор. Вообще... Сколько якорь занимает место? Четыре. Четыре кубика. Вот и ставь его с краю. Будем его обносить, получается тогда. Ставь лучше его сзади, плата. Хотя, какая разница, с какого сзаду ставить? Ломай. Чего ломай? Ставь его с краю. Ты думаешь, он так поставится? Ну, а если не поставится, давай тогда сделаем по-другому. Надо что-то ломать. Не надо ничего ломать. Да что ж ты такой, я не пойму. Шути, все надо сломать, да испогай. О, Взял, построил. Ну, там еще два осталось. Ты прям какой-то странный. Ставь его тогда как-нибудь уж. Так, о. А можно тут посадить сады огороды? Нет, мы здесь якорь ставим. Сады огороды? Да. У меня за... К сожалению, сады и огороды пока подождут. Так. А почему я его сюда не могу? Он у меня я огородник я словил бак сочувствую на вот наше так. место он не хочет ставить так что самое а зачем интересное сюда свет если тут ворота а они спокойно проходятся посмотри спокойно я, я проходятся. словил а нет не словил а почему он не хочет ставить а я не знаю почему он, не он, хочет. он красным горит ну-ка скинем его мне да, я хоть гляну, что это такое так. вообще. Можешь его скинуть? Да-да-да. Отлично. Почему так, он красным горит? Где он там? Вот он И большой якорь. Не зря я сделала заборчик. А... Ага, о как. А знаешь, почему он красным горит? Mm -hmm. Я кажется догадываюсь, почему он красным горит. Ему не совсем столько нужно места. Так. хочешь ну, где-то здесь в центре да опа и все е -е. ему нужна была просто дырка не не ломай не ломай не ломай